Скажите что-нибудь плохое хотя бы. Плохого не могу сказать, потому что я 9 лет в компании, и если бы она была плохой, я бы столько не выдержала. Я, я про деньги. А, вы про деньги. Деньги любят а, все. Джен Декор продает по факту мелочуху. Когда человек покупает диван, это как будто бы ощутимое что ты продаете репной декор, краску, но при этом вы неплохо себя чувствуете финансово, как компания. Прям что-то даже немного напряглась про мелочуху, на самом деле, карнизы, каменный шпон, который у нас за спиной, линтусы по 10-20 сантиметров, это уже не мелочь в рамках интерьера. Конечно, просто если вы поставите диван в пустой комнате, вряд ли он будет такой эффект, прям, иметь, как если бы мы, допустим, поклеили к нему же карнизы, Молдинги либо любую декоративку какую-то добавили. Касаемо краски, мне кажется, это тот продукт, который есть сейчас у всех и у каждого. Зачем вы себе завели ее в таком количестве? А мы не только ее завели в таком количестве, мы еще стали производить собственную. Запустили производство фасадной краски. Для фасадного декора пока что она позиционируется. Нет у нас какой-то краски, чтобы она прям сильно дублировала другую. Где-то яркие цвета, как в дизайнерс где-то наоборот более сдержанная, классическая, как в Майлансе. В свое время вас так же, как и меня, занесло на Кавказ. Это Пятигорск да. и Грозный, мега сложные регионы, но при этом вы там себя нормально ощущаете. Я скажу больше, я даже толкалась с чеченцами на дороге. За рулем это вышло абсолютно случайно, я просто затупила. Поехала по встречке, и ну, у меня такая реакция, что когда я нарушаю, я хочу быстренько вернуться в комфортную мне полосу. И так получилось, что ехала колонна на чеченскую свадьбу, и ну, по их традиции они тоже толкались, и я этого не знала. Я просто в ужасе не понимала, почему на меня идет встречка, а водители, которые едут, меня не пропускают. Но когда мы отошли, загуглили, мы поняли, что это была свадьба, то меня рассматривали как человека, который пытается приехать на свадьбу первым и получить ковер. Так На самом деле они не сложные, они просто немного другие. И чтобы с ними работать, наверное, нужно потолкаться с ними на дороге съесть их вкусных блюд и поговорить по душам. Я... Люди со своими какими-то задачами, со своим каким-то задним фоном, бэкграундом. Которые... Есть ли разница по продуктам, которые покупают на Кавказе и в Краснодаре? А, незначительно. Мода, она же циклична на какой-то товар. Есть сейчас спрос, через какое-то время он немножко падает. Но тогда он доходит до каких-то наших других салонов, и там эта волна держится. То есть на самом деле это вот классно, когда есть разные города, разная ментальность, разная мода.